всем привет это евгений а, хочу сделать небольшой обзор за бензонасос каризма mitsubishi проблема у меня такая э, на панели приборов короче датчик стрелочки показывающая уровень топлива то работает то не работает короче как захочет вот не знаю в датчике ли это дело или нет короче я Обзоры смотрел очень много, всяких видео, про каризму вообще ничего нету У всех проблемы такие решаемые, это вообще там, разберите, подожмите, и все работает. Другой там разобрал, протер, поставил, все работает. Блин, я раз пять уже разбирал, короче, у меня и протирал, и подгибал, и что только не делал, и проводочки менял все. Блин, он показывает, все по омам, все нормально. Ну блин, ставлю в бензобак, все, кипец, он то включается, то выключается, короче, непонятная фигня. Вот сейчас буду разбираться еще раз. Ну, как он разбирается, вы уже все видели, наверное, обзоров-то много. Что тут просто снимаете, все на этих наклицах шлейф обычный. Ну и все и достаете аккуратно, чтобы бензин дофига не выливалось тут в салон. Ну короче, сейчас я разберу и на столе уже будем разбираться. Что же там опять у меня не так. Так, ну вот мой бензонасос. Немножко кривой. Но ничего страшного. С попывком я ничего не делал. Там смотрел, там, чтоб уровень был, да, какой-то. Ну, короче, вот чего вот у меня вот с этой. Ничего не понимаю. Че же она не хочет -то у меня работать. Сейчас, короче, буду Ома проверять. Как Вот вроде она нормальная. Дорожки вроде... Блин, ну пойдут. Я не вижу, чтоб там затертость такая была очень офигенная. чтобы она не работает. Ома-то он все-таки же показывает. Почему вот он не работает? Я и эту штучку прижал, чтобы она у меня вот... Люфтик вообще маленький. Вот, есть он, конечно, но маленький. Там тоже все прижал. <связать> так, здесь что? Проводочек новый припаял. Там какой-то был гнилой уже такой, старенький. Думаю, ну, мало ли что. Короче, я его помыл еще. Чем, черт не шутит, может заработает. Может грязный был, не хотел, так фиг вы знает. Ну, короче, я уже не знаю, что с ним делать. Сейчас буду ломы, в общем, проверять. Так, вот, ребята. Провожу замеры. Короче, вот я тут просто подцепил. Так, это у меня тут фишечка сейчас появление нагреется, отломилась. Короче, ну что, смотрим, вот у меня показывает один. 5. Если, допустим я опущу его в нижнее положение то есть вот пустой бак у меня показывает 9 смысл в том то что все показывает почему у меня на на панели приборов ничего не показывает ничего не понимаю все ходит там все нормально вон там 42 и два Ой, сейчас еще буду разбираться, что тут еще может быть. А, нашел тут, короче, схему. посмотрю, может тут что-то не так. Ну, тут вообще все элементарно и просто, да, вот. Указатель уровня топлива, да, это, допустим, я так понимаю, в приборе панели, да. Идет проводочек, ну, а там желтый идет, у меня тут черно-белый снимок, короче, желтый идет, да это получается до 10 датчик уровня топлива. То есть вот он, что мы сейчас смотрим. Идет дальше черный проводочек. Но там где-то было конкретно написано масса. Ну тут он видно эти полосочки масса. Вот здесь вот проводочек идет какой-то по ходу дела. Ну вот боковой. То есть сейчас покажу. Где, куда дел. То есть... Вот это желтый проводочек у нас идет. Вот это черный у нас проводочек идет. Типа масса. Вот здесь, я так понимаю, еще что-то закольцовывается. Ну тут вообще все элементарно, короче. Циферки вот эти вот тоже. Вот, ну тут 5, 3 допустим, да, там, d 10 там. Ну вообще все просто. Ну для электриков, наверное. Я в этом вообще ничего не понимаю. Для меня это просто полосочки. По сути, что здесь? Массу к датчику подключил, да? Черный проводочек он есть. Ну вот, да. Черный проводочек есть у нас. Ну тут коричневый, ладно, там, там желтый идет. Допустим, в фишках у меня идет желтый датчик. Ну, проводочек, точнее. И все подсоединяем его к уровню топлива указателя. И все должно работать. Ну нифига. Вот он почему-то у меня включается, выключается. Короче. Что происходит, ничего не понимаю. Я тут что подумал. Короче, крутил, вертел ее. Всяко-разно. У меня получается. Вот верхняя еще ничего. А снизу получается он ну, как стертое, что ли, блин полосочки-то все равно есть блин но еще вопрос в таком у меня вот эти бабушки блин они какие-то здоровые короче большую площадь они будут получается прилегают на большую площадь а этих штучек очень много может что-то из за них еще блин думаю сделать их поуже как-то обточить что ли или еще что-нибудь Сейчас попробую припаять немножечко, на напой сделать. Посмотрим, что потом выйдет. Так, ну вот сделал напойчик небольшой. Сейчас почищу еще немножко. Как бы не очень, ну такая небольшая, маленькая точечка. Скажем так, не то, что это фигня у меня, пятно было. Блин. Может что-то поменяется так ну вот там я на пайку сделал все поставил О, ничего короче не изменилось сейчас покажу даже вот это типа минимум все те же самые цифры сейчас, допустим уберем ее сюда Ну, чуть-чуть что-то поменялось может это не до этого он ну, также 11 6 серединка короче ну все показывает вот допустим поставил типа пол бака вот вот. показывают 53 8 ну, мне эти цифры вообще ничего не дают то есть, что-то показывает, показывает, значит, должно что-то показывать. но значит, работает. Ох, беда. Ладно. У меня вот еще такой вопрос. С этого датчика плюс, да, и минус идет. Если этот минус, там, причем, два минуса. Один, видимо, на насос идет, другой сюда. Почему этот минус не заземлить просто за корпус за какой-нибудь? Вот в чем вопрос. Может так попробовать еще сделать? Может у меня земля где-то отходит? Не знаю, болт плохо прикручен, она там болтается, и у меня постоянно он то отключается, то включается. Ну, как вариант, сейчас попробую так сделать. Так, ради интереса, короче. Вот у меня земля. Прицепил ее к черному проводу. Ну, там, короче, к заземлению. Я. Так, где он сейчас покажу так вот в общем цежкой держу здесь и допустим так вот болту прикрепляю вот он показывает что провод вроде как бы работает. Сейчас я его сюда же к болту прихерачу, попробую включить. Будет какое-нибудь падение, не будет. Ребят, в общем, вывод такой. Ну и он нахер этот бензонасос задолбал у меня уже. Нихера не понимаем, Все работает. Все прекрасно, все показывает. Но ну, вот этот датчик ни хера, блядь. Сейчас вот поработает немножко, я куда-нибудь поеду, может триханет его, он включится. Где-нибудь опять тряханет, он выключится. Короче, весь мозг мне вынес. Ну что, может усилия мои все-таки не напрасны были? Вроде заработал, и стрелочка начала подниматься. Это я из гаража, в общем, выехал, он вроде заработал. Но бензина было мало, решил поехать заправиться. Ну, смотрю, вроде работает, поднимается потихонечку. Посмотрим, что будет, когда я по новой заводить буду. То есть я сейчас уйду, она постоит, я прихожу, обычно стрелка сразу в ноль падает и опять не работает. Пока я там не проеду, минут 5-10. Ну, посмотрим, если что, так, ну, какой вывод. Либо проводочек, <сёк> все-таки помог. <сёк> Либо на напаечка эта маленькая, которую я сделал на бегуночке на эти... Ну, посмотрим, время покажет. Ладно, счастливо, всем удачи!